всем здравствуйте находимся сейчас в городе подольске заканчивается монтаж четырехпостовой мойки у клиента реализованы еще светофоры посмотрите сейчас я закинул 10 рублей включился свет светофор горит красным соответственно въезд запрещен так сейчас мы с вами пройдем на саму мойку здесь вы видите мойку тряпок в зеркальном исполнении 10 рублей бросили можно попробовать нажать воду. Как видите, все работает. Пауза. Функционал вода, вода плюс шампунь, пена, воск, осмос пауза. Кнопки реализованы для эквайринга вот в таком виде. Клиента двухпостовая пылесосная станция решил его закрыть ограничив доступ всем до свидания и удачи